Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции, и я нахожусь в самом что и на есть центре Алании. Шикарный вид за моей спиной, и сюда я вышел не напрасно а для того чтобы зарядить вас позитивом хорошим настроением пообщаться услышать ваши вопросы и ответить на них прежде всего хочу сказать что в этом видео я обязательно расскажу о ценах на недвижимость потому что в воскресенье я делал прямую трансляцию где спрашивал интересно ли вам будет узнать как я подбираю недвижимость для своего друга из украины и я намерен демонстративно позвонить в несколько агентств насколько позволит мне сегодня интернет Вроде бы интернет пока неплохой и пообщаться с риэлторами не говоря всех нюансов о том какие можно приобрести сейчас квартиры за 50 тысяч евро все это будет чуть позже а сейчас я хочу поприветствовать всех тех кто ко мне присоединяется скажите пожалуйста как видно как слышно э -э так секундочку я думаю что стоит сейчас подождать пока к нам кто-нибудь присоединиться, так, да, вот у нас уже есть первые гости, приветствую. Ты вот, друзья, это видео еще останется обязательно в сохраненных видео, которые будет у меня на канале хранится поэтому всю информацию, которую сейчас я вам расскажу, можно будет пересмотреть, если вы не с самого начала будете смотреть эфир и поделиться со своими знакомыми друзьями близкими очень буду благодарен если поделитесь этим видео для того чтобы побольше людей могли узнать о том как у нас здесь все происходит Итак, сегодня у нас фактически середина рабочего дня вот там внизу за кузыл это красная крепость центр алании Фактически здесь сейчас никого нету, тишина. Вот я проехал вниз, сейчас на машине понизу и хочу сказать, что почти, знаете, я никого не встретил из отдыхающих. Так, по чуть-чуть. Но есть хорошие новости, о них мы поговорим. Мы поговорим о том, какой же будет сезон в 2020 году. Так, добрый день из Германии. Привет, Германия. Привет, друзья. Сразу хочу сказать, что у меня есть, умело оставляет сообщения там очень интересные, важные и нужные. Так что, друзья, я сейчас расскажу самые последние новости, которые у нас здесь в Турции складываются, особенно касательно туризма. Итак, туризм, не секрет обычному, уже наступает туристический сезон. В этом году он перенесен на начало июня. Это обусловлено тем, что по всему миру коронавирус разгуливает такой всех распугивает, но не нас дело в том что есть уже хорошие новости несколько дней подряд в турции идет спад от количества протестированных по соотношению к заразившимся коронавирусом это очень хорошая информация приободряющая и очень радует во многих провинциях в 11 провинциях по моему уже отменяют комендантские часы ограничения и так далее А в анталии и алании но ну это все один большой анталийский регион намечается снятие всевозможных ограничений в большинстве своем уже к концу июня после того как закончится священный для мусульман месяц рамадан он продлится до 24 мая он недавно начался, он начался и теперь каждую неделю три дня в неделю то есть 5 субботы воскресенье все будут на уходить на карантин поэтому теперь не два дня будет комендантского часа а три дня поэтому будьте пожалуйста внимательны те кто собираются куда-то поехать из одного города в другой но живя здесь в турции по тем или иным причинам может быть вы застряли из-за того что нет перелетов и так далее я думаю эта информация будет вам полезна так вот Идет сейчас, все утверждают, о том, что пик уже пройден хорошие новости у нас продолжается и потихонечку в турции идет все на спад может это связано с солнцем которое убивает вредноносные бактерии коронавируса Потому что много есть всяких нюансов связанных с теориями о том что ультрафиолет разрушает этот самый коронавирус и я думаю что те меры которые предприняла турецкое правительство тоже очень существенно помогло в этом спасибо за то что вы делаете спасибо вам олег пишет попов спасибо огромное время от времени у нас интернет выключается но я думаю это не помешает нам пройтись по главным новостям ты год вот туристическому сезону быть будет это происходить таким образом что где-то к концу июня и э, мая к началу июня э, начнутся уже внутренние авиарейсы в турции будут э, уже туристические э, э, поездки из стран, где будет разрешен выезд их граждан в Турцию. Есть уже понимание, что это многие страны Европы, это страны Азии. И из Украины, вот вчера буквально-таки общался со своими друзьями из Киева, и мне дали даже ссылку на выпуск в центральном, на центральном телевидении. Есть новостный портал ТСН. Вот, и я даже... Заскринил и выложил у себя в Инстаграм. Проходите, кстати, в Инстаграм, там много полезной информации. И в частности, вот этот кусочек, где говорится о том, что украинцы поедут в Турцию где-то в середине июня. Так что радуемся вместе, сезону быть. И это говорит о том, что здесь сейчас все возобновится, вдохнется жизнь. Вот я сейчас нахожусь в центре Алании, вообще народу почти никого нету. Очень непривычное зрелище. Но я уверен что все будет очень активно у нас скоро ну, посмотрите какая красота а. так продолжаем по поводу новостей туристического бизнеса они важны в нашем регионе из-за того что очень много банталей, валаней, всевозможных отелей от 3 до 5 звезд и все они так или иначе ну естественно ждут своих посетителей будет в этом году конечно же изменения изменения будут в связи с коронавирусом следующего порядка я изучил ситуацию по мониторил, что у нас там происходит, но вот. и понимая, что э, будет нововведение связано с въездом в вообще в страну. Сейчас пока у нас тем граждане, которые въезжают в Туречскую республику, потому что приезжали покупатели квартиры, вот и собственно тем, что на 40-дневный карантин попали, ничего страшного. В Стамбуле это э, такой комфортабельный как э, отельчик, вот там кормят, поют и две недели держит без вывоза это нельзя делать нельзя выходить ну на тонный карантин но зато потом пожалуйста едьте куда хотите так вот процедура которую вы будете проходить еще у себя в стране вы будете получать специальный сертификат о том что вы не заражены коронавирусом у вас нету температуры и так далее. Вы приезжаете сюда, вас естественно тщательно осматривают, а потом вы уже едете, например, в отель или куда вы там собираетесь. В отеле будет свои нововведения, вы сможете, вы сможете отдыхать, как привыкли раньше, но будет определенные ограничения. В частности, не будет такого шведского стола, как был раньше, он будет видоизменен, не будет такого большого количества разных явствия и доступа людей к тому чтобы набирать самим будет стоять человек в мундировании в маске в перчатках с тщательной дезинфекцией, и будет накладывать уже там в порционные тарелочки будут отдельно упакованы вот, вилки ложки тщательно простерилизованы и потом когда человек уже вот находится э, за столом вот он будет в принципе есть так как раньше Единственное, что столы будут стоять на расстоянии там нескольких метров друг от друга будет соблюдаться таким образом дистанция э, еще ждут нововведения и в отеле его всевозможные э, маленькие отельчики вот даже на booking.com заявил что с июня будет новое правило которые гласят о том что внимание для смены постояльцев и уборки за комнатой ну вот перед следующим въездом будет отводиться больше времени то есть от нескольких часов это сейчас увеличивается до суток там спокойно все будут дезинфицировать будут выкладывать абсолютно все новое, чистое специальными растворами все это будут они обрабатывать короче говоря максимально сделать так чтобы никакой коронавирус чтобы вот так не прорвался ну естественно культурно-массовое мероприятие будет тоже проходить с ограничениями так что многие вещи видоизменяться но останутся ну а мы уже готовы к тому что мир уже стал другим мы от этого грубо говоря, не падаем, не впадаем в уныние. Мы просто к этому готовы и счастливы, что уже хорошая погода. У нас сейчас плюс 22 градуса. Вот, я нахожусь хоть и в центре, но слышите, у нас тут курицы, петухи, живность. Проходил и снимал на instagram Я сейчас мало выхожу на улицу. Если выхожу, то на машине выезжаю и делаю осмотры. Снимаю видео для вас, же, чтобы вы видели как это все у нас тут выглядит. И хочу заметить, что там вообще не было людей. Вот в это время, вот за последние три года ничего не менялось. Вот каждый год одно и то же. Вот масса людей уже начиная где-то с апреля. Вот сейчас... Раз-два я обчелся. Заметил очень интересную историю и выложил ее в инстаграм. Можете посмотреть у меня там в сторисах. Пацаны бегают э, снизу вверх. В зависимости от того, где полиция, они там по кругу ездят. Полиция вниз, пацаны наверх. Полиция объезжает на мотоцикле сверху, они вниз. И так вот не спеша, вот так вот это у них все круговерко происходит. Это единственное, э, что происходило в центре. Больше в центре Алании ничего не было, все было тихо, спокойно. Как говорят, в Багдаде все спокойно. Вот теперь в Алании все спокойно. Вот, так что изменения в туристической сфере нас всех ждут. Но даже несмотря на то, что он будет очень просевший туристический рынок в этом году, но он все-таки будет, будет очень много внутреннего туризма государство по возможности тоже это стимулирует для внутренних отдыхающих а для тех кто будет приезжать извне, то будут всякие разные программы плюшки и так далее но это касательно туризма касательно недвижимости отдельная тема и сейчас мы о ней поговорим потому что у меня здесь рояль в кустах я попросил анжела чтобы она мне помогла мы об этом поговорим чуть позже я сейчас хочу прочитать ваши сообщения что я вот видите в очках отошел подальше потому что солнце и не все мне видно так нас уже много спасибо за надежду пешет вера спасибо вам спасибо за информацию александр москаленко спасибо вам друзья. я еще раз хочу напомнить что у меня есть Теперь группа в Телеграм, обязательно проходите, подписывайтесь, ссылка будет в описании к этому видео. Вообще очень много у меня полезного всегда в описании к видео, поэтому проходите. Там у меня есть ссылка на видео-каталог недвижимости и на все мои ресурсы в Инстаграм, ВКонтакте, в Одноклассниках. Много информации выкладываю там такую, который нет, например, здесь. И наоборот, поэтому проходите по поводу телеграмма хочу сказать вот у нас очень много там всего полезного выложено спасибо Дмитрию еще раз долгого и в частности вот на днях чтобы до конца года россияне не думали об отдыхе за границей но я сделал внутренние свои экономические реалии заставляют перенаправлять людской поток в крым в сочи вот, а то, что здесь гораздо лучше отдыхается, вот, нашим правителям, в принципе, по барабану им главное грубо говоря, там, свои нюансы соблюсти. Окей, это другая тема, не хочу сейчас на политике. Хочу э, сказать, что в э, Телеграме мы смело обсуждаем все, как есть, поэтому проходите, подписывайтесь и добро пожаловать в семью. На прошлой неделе официальный представитель Мида Российской Федерации Зах, Захарова через Инстаграм дала интервью YouTube-каналу, э, где поделил своим мнением о том, какой станет вся вот это самая наша новая жизнь вот, в условиях коронавируса после коронавируса вот ее высказывания стали предметом гневных комментариев в общественном пространстве там было сказано что поездки за рубеж должны быть доступны тем у кого полностью погашена ипотека и задолженности по кредитам нету для того чтобы себя в путешествии подстраховать надо иметь немалую сумму денег на счету или связи в определенных сферах и так далее Подобное международный туризм стал настолько доступен для огромного количества людей, что больше не может существовать в том виде, в котором долгие годы. Вообще, ну вот бред какой-то. Вот о чем там они думают? Ну, вот, вот, граждане, эй, вы, вы что там? А вообще я смотрел очень недавно Гришковца. Очень мне нравится этот талантливейший режиссер, драматург, актер. И он а, тоже сел, говорит, ребята, тоже на ту же самую матвиенко, вас, говорит, Она говорит, давайте поставим на заморозку туристический бизнес. И он говорит, как вот этот ну, заморозку, как они представляют? Вот тут, как вот полетели в космос, там, знаете, этих... Капсулы садятся, их заливают в специальный раствор, и они там 30 лет, лет летят куда-нибудь там за 3-9 земель, а потом раз, раскрылись, все нормально. Как они думают, что целый бизнес можно так заморозить, а потом из этого выйти и ничего не случится? Да нет, это просто средний бизнес на корню. Ну, не хочу об этом говорить. По суть в том, что в Турции по-другому. В Турции очень любовно относятся к своим завоеваниям в сфере туризма. И ясно дело, что они ждут с растертыми объятиями своего туриста. Поэтому, друзья, если есть возможность, приезжайте и ничего не бойтесь. Вот. а матвиенко пускай сама никуда не сама-то небось постоянно куда-нибудь выезжает единственное что хочу сказать что а, справедливости ради что у нас все по-честному вот мой друг кирилл а, сделал заявку на сайте официальном российской федерации и он из-за того что не смог вылететь а у него был куплен билет это обязательное условие он сейчас каждый день получает по 2400 рублей вот это я понимаю, это неплохо. Ну а все, что касается остального, конечно, это вообще бред Сивыкобылы. Все-таки хотелось бы, чтобы наши могли ездить, отдыхать и и делать сами свой выбор. Опрос, проведенный аналитиками Института энергетических исследований США, показал, что арабское государство Катар ⁇ это та страна, которой власти Турции доверяют больше всего. Это вот из последних новостей США, считавшиеся наименее заслуживающей доверие Россия, заняла предпоследнее место. То есть не особо нам доверяет Так, и еще новости, которые могут быть вам интересны. Представитель CNN в анкаре час назад заявила что в ближайшие 48 часов будет облакова новый документ циркуляр посвященный послаблением мер ныне введенных от коронавируса в турции документ затронет эти вопросы значит послабление людям старше 65 лет для выхода на улицы во время комендантского часа им вообще нельзя было выходить нельзя было выходить людям кто младше 20-летнего возраста вот а сейчас можно будет без фанатизма людям старше 60 лет потихонечку уже выходить что тоже уже хорошо ура-ура сказано уже когда будет открыты будут указа когда будут открыты школы когда будут проведены э, экзамены в школах когда будут открыты парикмахерские салон красоты будет сказано в этом документе то есть буквально в ближайшее время это скажу я уже знаю что со 8 мая ну вот, будет э, потихонечку открываться торговые центры, причем э, будет определенным образом градулировку проходить, где э, меньше инфицированных там быстрее откроется, ну и потом так далее. В Анталии, кстати, в Анталийском регионе очень хорошая ситуация, поэтому я думаю, в первую очередь здесь в Анталии как раз и откроется. Э, к слову, детские, всевозможные, развлекательные центры, э, площадки и так далее будут еще пока закрыты, так что имейте в виду. Вот. Очень много информации, которую я сейчас не смогу здесь. Мы делимся друг с другом. И я думаю, что э, будет очень полезно, если вы тоже оставите какой-то свой комментарий. Плюс в Инстаграм есть хорошие очень зарисовки, которые говорят о том, как же все происходит здесь сейчас. Так и называется с места событий. Вот это, по пожалуй, новости, э, которые я хотел вам сказать. Лишние телеги удалил, в свое время потом YouTube хватает мне новостей. Согласен, вы вполне можете обойтись в альтернативу телевидению, можете обойтись и ютубом и иру супов установить телегу на телефон очень быстро и просто да сто процентов согласен Назар, здравствуйте скажите пожалуйста какой заключается договор между риэлтором и физлицом на каких бланках в какой форме друзья есть утвержденные бланки которые в принципе являются их можно купить или распечатать это не проблема но вот это не самое в принципе главное они имеют государственный стандарт естественно должно быть понятно человеку который приехал с другой страны поэтому переводится обязательно должен присутствовать нотариальновентариально а сертифицированный переводчик чтобы все утвердить, что человек прибывший из другой страны виде нас интересуют наши люди да? правильно ты вот чтобы он все что были чтобы они поняли что все разъяснено верно так ну а сейчас мы плавно подошли ко второй части к делу связанным с покупками дело в том что сейчас происходят сделки происходит онлайн сделки люди приобретают даже но ну, есть семинары очень лихо это все сейчас проходит и техника это позволяет с помощью зума делаться семинары но из других всевозможных приложений и люди имеют возможность смотреть квартиры онлайн с помощью там всяких мессенджеров для того чтобы от, уже когда откроют границы приехать и купить в договоре вписывается графа о том что человек обязуется но вот, оставив небольшую небольшой задаток приехать через две недели после того, как в его страну будет налажено авиасообщение и внести грубо говоря там дополнительные ну, остаток суммы а объект будет снят плюс ко всему прочему сейчас хорошие фирмы находят возможность договариваться с застройщиками с тем чтобы те сделали небольшую скидку делать уже и такие скидки 1 2 процента это уже может быть там 4 там три тысячи долларов ну, вот. то есть мелочи приятно вот но ну, это от одной скажем так до, до 4 тысяч долларов вот, в Алании в евро. Вот тут есть разница. В Алании в евро исчисляется в Анталии в долларах. Итак. Я уже говорил, что у меня есть задумка сейчас позвонить в одну из риэлторских компаний. Вот я сейчас Анжелу попрошу. Мы дело в том, что подготовились. Я сейчас своему товарищу подыскиваю квартиру около 50 тысяч евро. Вот, в принципе, уже есть несколько вариантов, но я никогда не останавливаюсь на чем-то, каком-то одном. Я не буду говорить, в какую фирму я сейчас буду звонить. Они меня не знают. Ну, вот, я просил, чтобы Анжела предварительно позвонила, представилась, что мы ищем квартиру, и что чуть позже мы хотим вместе она с своим мужем то есть со мной но ну вот, хочет послушать какие есть предложения вот сейчас мы послушаем вместе что скажут нам риэлторы вот джон да, познакомлю вот. Вот анжела она Приехала из Италии и вот здесь да. ты, я здесь осталась. Вот, ну, ты же не жалеешь, yeah. да? Хорошо, -то. Анжел, тогда по отработанному плану. Вот телефон, вот звони в агентство, мы не называем, какое агентство, чтобы быть толерантными. Вот мы просто сейчас позвоним в агентство и спросим, что нам могут предложить за, примерно за 50 тысяч евро и спросим вообще, цены упали или нет. Я все знаю, я вам потом дам комментарии на то. А сейчас мы попросим, чтобы попробовать. Что что Александр сделали на громкую связь. Мы, Анжела, общались. меня зовут. Да. да, хотелось бы узнать, какие, что у вас есть на где-то на 50 тысяч евро. Какие предложения? Я тоже хотел послушать. Может, да, на, и... на громкую связь? Сложно. Секундочку, можно я на громкую связь поставлю, чтобы муж тоже слышал. Угу. Спасибо. Так. Все, можно говорить. Алло? Смотрите, 50 тысяч евро, это, конечно, очень сложно. И вот у нас тоже был клиент, мы вот искали, вообще ничего хорошего нет и не нашли. Вот, есть одна новая квартира, она была 58, 1 плюс один. сейчас цену скинули до 55, ну и плюс 2 процента. Ко... Это в куни если не ошибаюсь, да? Да, да, да, в куни и там до моря метров 700-800. Угу. Вот, желаете, может, вы сами сейчас здесь в Анталии, да? Нет, мы сейчас еще не в Анталии, но угу. мы собираемся приехать. Когда вы будете здесь? Ну, я, честно говоря, не знаю, может быть, в течение недели. Отлично, можно будет встретиться и показать то, что у нас есть в наличии, потом уже и поговорить, и обсудить. А скажите, пожалуйста, а сейчас цены упали? Потому... Вот, ага, некоторые квартиры упали, застройщики новых квартир наоборот подняли. И вот даже наш директор говорит, как граница откроется, все вот это вот закончится, цены еще возрастут. А чего им возрастать-то, не сразу поедет. <зас> да, вот не знаю, пока так сказали, потому что застройщик, вот я говорю, были буквально до вот этого до эпидемии одни цены и вот как началось все это у него поднялись просто цены не знаю с чем это ну, связано одного застройщика, да? да да да Ну, я вот просто вам ну, как пример говорю да, да. а вот на, одна квартира вот у нас есть хорошая вот там цену снизили один плюс один новая вы вообще сколько рассматриваете спален ну вообще думал один плюс один но угу. чтобы это было там поближе к морю может я не знаю что я могу за пятьдесят тысяч купить это, наверное, не так много. Да, да, сейчас э, я уточню еще вот по... Или 65 там, или 68. 65 там была цена, не 55. Хорошо. Я а, ну, у меня пока так, можете сказать, как я примерно смогу деньги перевести? потому Что сейчас у меня денег с собой здесь нету. Но Они у меня находятся в Украине. Ну, так, на Украине, хорошо, смотрите, как мы делаем с клиентами на Украине. У нас там есть человек, который может получить там деньги, просто, ну, как бы, тоже наш э, клиент старый, ему комиссию вы просто платите один, либо два процента. Угу. Вот, потом уже он там, сам переправляет там своими путями, либо они потом привозятся, когда с нами приезжают. Вот так, такой вариант возможен. О, он, он, я же его не знаю, потом куда-то он исчезнет. Нет, нет, нет, это знаете, как происходит, никуда он не исчезнет, мы говорим, это обговариваем день, да, то когда вы встречаетесь, ага. ну, у вас там, получается, тоже кто-то будет передавать, да? Ну, да, да, я могу вот. так сделать. Вот, хорошо, смотрите, мы прямо в этот день будем с вами встречаться, и мы вам сразу, это хорошо тоже, и при личной встрече, вы сразу получаете этот чек на руку, и вы уже, мы уже деньги приняли ваши, получается. Mm. Какие у меня еще будут дополнительные растраты, например, если квартиры будет стоить 50 тысяч евро, сколько я еще должен буду заплатить вам за услуги? Ага, это надо посчитать, я попрошу директора, он посчитает. Ну, я сюда понимаю порядок с центом, 10-20 тысяч долларов. Так, сколько у нас там было дополнительно? Около 2000 евро, по-моему, что ли. Или больше? 10-20 нет. Такого? Слышно? Да, да, да. Ага. Знаете, вот у нас директор, вот мы, например, какую-то квартиру, я ему говорю, и он конкретно по этой квартире считает. А. Расходы на ТОПУ, подключение сразу, электричество, газ, вода, если это требуется, установление счетчиков. А вот вот то, это вот все. А оформление... Налог, налог и экспертную оценку. А, а кто это будет оплачивать? Это продавец или это должен будет? будет это все нравиться? покупатель оплачивает. Нужно, да? да, да. А можно с то поторговаться, чтобы там э, хотя бы пополам это сделали? Нет, такого у нас нет. Надо, смотрите, надо просто как бы от квартиры исходить. Mm. Надо посмотреть варианты и mm. уже либо с самим продавцом торговаться, чтобы как бы mm. Пришли на уступку в этом плане что-то. Хорошо, но ну вот, э, вот интересный вопрос: вообще удачный момент я выбрал для того, чтобы покупать. но ну, а. вот, потому что сейчас такая непонятка, может быть, рынок еще там обвалится, а я сейчас куплю. Там было 68, сейчас 65. В некоторых вариантах есть сосочки. Угу. Я понял. А, ну, Жора, а вот такой вот нескромный вопрос: ну, конечно, если можно, вот, а, а вы сколько берете себе процента за сделку? У нас процента комиссии идет. Два процента, да. Некоторые, которые идет от продавца, а есть, которые платит покупатель. Ага. Угу. Такие варианты тоже есть. А вы сейчас где находитесь? Мы сейчас находимся в Алании. В Алании. В Алании, желаете посмотреть квартиры? Да, хотели бы тоже посмотреть, вот а -а -а. как раз думаем. Хорошо, смотрите, у нас потому что два офиса. Один в Алании, другой в Анталии. Вот, можно будет тогда встретиться, и там девочки нам покажут. У нас там русская девочка тоже директор, вот, и она может, возможно, завтра там, либо послезавтра, я переговорю с ней, и можно встретиться там, посмотрите варианты, либо здесь. А какая разница между Анталией и Аланией, где лучше Ага, понятно. Вы как, на постоянное проживание уже переезд планируете, либо только летний отдых? Ну, я, я думаю, что постоянно, да. Ну, ну, смотрите, постоянно. Да, можно. если будет это постоянное такое, если дети есть в школы, садики, что-то такое интересует, то это Анталия. Потому что Алания, она как бы зимой немножко вымирает, грубо говоря. Там уже потише, поспокойнее становится, цены пониже там по квартирам. Вот, а в Анталии здесь живинка всегда будет. И зимой, Насколько и летом. Ниже? Насколько ниже цены? Ну, может быть, 3-4, вот так вот. Там есть хорошие варианты с мебелью. Ну, То, в тоже надо Да, можно? А чем тогда Алания лучше, чем Анталия? Ну, Алания, она как бы летний отдых лучше. Летний отдых больше там. Там вот больше тех, кто на лето приезжает, летом снимают. Вот в этом плане. Я... Вас как зовут Анжела и. Меня зовут Сергей. Сергей, хорошо. Смотрите, а все-таки по поводу комиссии они не очень вот Сколько вот именно от нас, от покупателей нужно будет? Это в зависимости от какой суммы будет процентная изыматься? От цены квартиры. Вот я там знаю, что там это оценивает квартиру как-то кадастровая там, ага. вот и вот от нее или от полностью от квартиры? Давайте я это тоже спрошу. Два процента от кадастра выйдет угу. или от стоимости? А, и это, это вот только, только это вы берете, да? То есть там может, я, да, я да. честно говоря читал там какие-то скрытые комиссии. Нет нет нет. У нас вот прям все открыто. Смотрите мы как делаем. Вот вы выбираете квартиру, например, грубо говоря, выбрали за пятьдесят тысяч один плюс один, да? Угу. Потом, вы говорите, посчитайте нам расходы по этой квартире. Наш как полностью пишет все расходы. То есть, вот эта вот оценка, сколько будет. Потом... Та же самая налог, сколько будет, подключение счетчиков. И плюс вот это, например, грубо говоря, 2 евро. И вот. И у нас вот были клиенты, которые вот прямо укладывались либо в 2 евро, либо в 2 Ни Никакую сумму больше мы от вас не берем. То есть, с чеки вам предоставляем. Как Какая-то сумма будет примерно все-таки? От, от, от кадастровой стоимости или от самой квартиры? От кадаста. Сам налог идет от кадаста. Ага. Да, налог. Ну, к примеру, давайте так сейчас рассчитаем. Если это будет стоить 50 тысяч евро, сколько, а -а -а. сколько я должен буду заплатить? Вот давайте я тогда поговорю с директором сейчас. Вопросы есть, выясню. А и это какой-то секретный вопрос. А, а вы вообще дав, давно могу... работаете на рынке? Нет, нет, я сама не могу сказать вам сейчас. А, ну, вы, а что... ваша компания давно на рынке работает? Да. Сколько лет? А, наш директор а, работает они 14 лет. Да, На, да. А, Аспо, фирма, знаете, ну, ты... может быть, слышали? Нет, не слышал. Ну, Ой. я. я... Цены, да. Сколько да. Будет да. И предложение тогда мне вышли на электронку. Я да. прошу тогда. А это а, Анжела вам Ой. все это скинет? Я про сейчас уже начинаю быть занята мне надо будет отойти. Но все, хорошо. Хорошо, вы тогда скиньте. на WhatsApp, на WhatsApp удобнее. Видео хорошо. Хорошо, скиньте прямо хорошо. сейчас, может быть, я тогда сейчас посмотрю. Хорошо, ладненько, спасибо. И самый главный вопрос, как вы все-таки считаете, сейчас покупать или попозже, ваши прогнозы? Я, честно говоря, не знаю. Вот не могу сказать вам, когда. Давайте спрошу тоже сейчас. У Мне складывается впечатление, что вы либо со мной хитрите, либо вы ничего не знаете. Вообще риэлтор, вы не обманываете меня? Нет, конечно, не обманываю. Я же не просто так вам звоню. Хорошо? Я сейчас эти вопросы уточню, просто я могу... Могу вам сказать сейчас, да, вот сейчас цены некоторые сбавляют. Ага. А, что а некоторые потом, это кто? Это, то есть ну это, вот это застройщики или как застройщики там? Поднимают. Застройщики некоторые поднимают. Некоторые продавцы просто сами, ага. да. То, я вам сейчас могу сказать одно, я же тоже не могу предугадать, какой будет рынок, что будет, полеты откроют те же самые, если полеты не будут открывать, рейсы те же самые, то, может быть, они наоборот будут сбавлять цены, чтобы здесь те, кто здесь, они покупали. Вот с этого. Сейчас просто никто этого не может сказать. Угу. Я бы. Ну я слышу, что уже полеты ну, будут с, с июня уже начинаться. Ну да, я тоже смотрю в июне там уже открывают. Посмотрим, как будет. Но будут ли они вот с России, с Украины, если там границы закрыты тоже угу. вопрос. Ну да, да. Видите, полеты их откроют, просто их потом могут переносить. Ну да. Хорошо, спасибо большое. О, давайте, Я хорошо, сейчас тогда давайте. попрошу Анжела, она вам даст электронную почту. <говорит> вот. Да, спасибо большое. Хорошо, а, да, Да, спасибо. Отправлять видеообзоры. Всего доброго. Вот, друзья, короче говоря, пообщались. Ну что могу сказать? Женщина с душой отнеслась, но, конечно, у многих вопросах плавала Вот или же у меня вот, например, складывается как у клиента вот на сторону клиента. Много вопросов. Почему же мне не могут сразу ответить? А надо поговорить именно с руководством. То есть я понял бы, если бы там почитать, взять машинку. А если с руководством, ну не знаю, такое двойякое одежда. Ну, агентство я намеренно, чтобы э, своих коллег не называю агентство чтобы не быть более менее толерантным. хотя я думал если вы слышали как она сначала вы сами поймете что там далеко от идеала ее знания но тем не менее уважаем это вот а, я считаю что в принципе можно было вот а, более развернутую информацию не дать про деньги вперед она вроде как не говорила назару Да, действительно, про деньги вперед она не говорила а, так наталья пишет что если потом все вопросы к директору на деньги вперед да теперь понял это звучит при встрече нет вы знаете такого нету что вот так вот прямо деньги вперед и кидают все-таки агентстве были у которых некоторые несколько представительства и в анталии и в алании они как правило все-таки следят и потом я нашел в открытых источниках я к этому агентству раньше не обращался вот по определенным причинам потому что знаю нюансы какие так я и говорю газету из рук в руки и включил но ну, тем не менее вы слышали что компания на рынке уже там больше 14 лет вот имеет два офиса я из открытых источников взял информацию что говорит о том что в принципе в, в интернете они есть и деньги на это тратятся потому что в принципе все агентства которые тратят деньги на рекламу вот. это те агентства, которые, в принципе, серьезные игроки, потому что вот ну, достаточно большой входной билет для рекламы именно в сфере недвижимости. Там, в принципе, тратят агентство средняя на рекламу ну где-то от семи тысяч евро в месяц. Да, да, да, у семи тысяч евро в месяц тратят на рекламу, на таргетинговую рекламу на продвижение там есть, есть еще странички в инстаграме в фейсбуке и в Ютубе, то еще отдельно то есть это достаточно затратные вещи и если агентство тратит на это деньги то это говорит о том, что они серьезные э, игроки на рынке которые тратят свою прежде всего, имиджевую рекламу которая достаточно дорого обходится как вы понимаете только если ежемесячно по тысяч, от тысяч евро платить а еще сделай сайт в продвижении сайта это тоже отдельная история короче и вот люди если тратят я к чему хочу сказать вот тратить деньги на рекламу на имидж значит они не на они себя уже дискредитировав ушли у но остались такие маленькие которые там грубо говоря поработали поработали на продавали недобро порядочно э, квартиры, а как это место? То есть не кидали, то есть взяли деньги и сбежали, а просто сказали на там один объект, то что он такой-такой-такой по показатель, а он совсем таким не является. То есть грубо говоря, там обманули. ты вот. год вот, на продавали, на продавали, один и потом раз поменяли назвали, исчезли, и потом открыли через какое-то время там в другом месте, в другом офисе по другим названиям, а все то же самое. И такие люди дискредитируют вот риэлторское вообще дело. Вот. Но для того, чтобы все это знать, нужно немножечко в этом повариться, нужно набить шишки и нужно сделать не один десяток сделок. В принципе чем я в принципе и занимаюсь я чтобы тоже было понятно откуда я это все знаю что я не работал именно в, как риэлтор здесь но я помогал многим своим друзьям инвестировать все деньги из украины из россии и пока происходили сделки конечно я познакомился и застройщиками и с хорошими фирмами риэлторскими и с отдельными людьми, которым можно доверять а это здесь очень важно потому что но ну, есть моя специфика поэтому когда я вот начал своим друзьям помогать потом уже начали обращаться ко мне люди с вопросом а как то как это вот с удовольствием рассказывать это вот по поводу того почему вот я тут умничаю и рассказываю вот как по моему мнению риэлтор вот, неправильно а, поговорил со мной так агентство берет комиссию от а, кадастровой стоимости а, квартиры или фактически от кадастровой стоимости вот, дашь посмотрим на этот мир без прекрас, одни деньги одна корысть друг у друга что-то все выкруживают а, ужимая противного уже, все это до тошноты столько бы могли помочь но все делаем о себе думал о себе любимых ну, нечего добавить дмитрий да думаю так и есть надо было назару есть что-нибудь продать Назар сам мог ее развести и жалко женщина. Ну, это не мой профиль. Зачем? Я всегда, вот я, ну, коль у нас такая там, жара пошла, и в прямом, прямом смысле, скажу, что. В компаниях связанных с землей в частности их кадастровых вот и были привлечения инвесторов вот, в частности один из районов запорожской области мы туда привлекли очень серьезного инвестора и с главным офисом в монако они ставили ветрогенерирующие электростанции и там недалеко от Запорожья в районе поставили там где генерирующие станции ты вот очень было важно чтобы все оставались довольны вот это вот те грубо говоря, рабочие схемы, которые я всегда приветствовал. Просто нужно немножечко побольше подумать. Вот, например, вот, кто проиграет того, что на нашей территории стояли ветрогенерирующие станции, э -э, зарегистрированные нигде не где-нибудь в области, а у нас в районе, и отчисления шли в наш район. Это и социальная э -э, составляющая, и дороги, и все остальное. Здесь то же самое. То есть действия... Есть добропорядочные застройщики, если есть, есть хорошие риэлторы, от этого все только выиграют. Надо понимать, что да, риэлтору нужно заплатить, да, агентству нужно заплатить, ну, вот, но вы получаете за это сервис, спокойствие, и если это все опять-таки добропорядочные, нормальные э, риэлторы и агентства. Вот, и э, постпродажный э, сервис. А это может быть там сдача в аренду, квартиры, потому что э, там частные. Частное лицо не может сдавать э, квартиру в аренду. Должно быть специальное разрешение и, плюс, это должно быть юридическое лицо. А агентства, как правило, сдают это. Хотя, кстати, хочу сказать, агентствам это невыгодно. Вот, так вот между нами говоря. Особо невыгодно сдавать квартиры в аренду, им выгоднее продавать. Но очень многие нормальные агентства для того, чтобы сделать сервис для своих клиентов, они делают такую опцию и сдают квартиры э, именно купленные у себя в агентстве и те клиенты которые приобретают они потом становятся еще их ну, и потом их еще издают вот поэтому в принципе вот надо понимать что за эту сумму вы покупаете вот не только там квартиру но еще грубо скажем так друзей как смог, так и привел аналогию. Ну, когда приезжайте в чужую страну, ну вот, конечно, вам понадобится там на первых порах, тем более ну, вот, какие-то там вопросы порешать. Так, Назар, да, сказать тебе что угодно могут. Да, согласен. Она, так, так, так. Что сейчас посмотрим? что у меня. Очень, кстати, рад, что мы сегодня с вами так общаемся на такой хорошей природе время от времени лагает интернет агентство берет комиссию от кадастровой стоимости так шутка государство нужно государству нужно заплатить налог 4 процента от кадастровой стоимости или фактической сначала это был 2 процента потом 3 процента ну, но то есть в принципе от кадастровой стоимости нужно оплачивать так так так ну что вроде бы все вам сказал сейчас я еще посмотрю вот что у нас там в телеграм-группе творится. Напомню, что в описании к этому видео будут все координаты и про Инстаграм, и про второй YouTube-канал каталог недвижимости, и Инстаграм, связан с недвижимостью, и в телеге, то есть в Телеграме, будет ссылка, как вы сможете вписаться в группу, где мы выкладываем очень много полезного и нужного. Так. Вот. Ах ты, прям по записи. Так, так, так, так, так, так. Ну, в принципе, я думаю. Да. Я думаю, что все это вы сможете прочитать. Это сейчас не требует какого-то особого отдельного разговора. Спасибо вам, друзья, за эфир. Ну, вот, очень было приятно вас всех повидать. Очень надеюсь, что вам понравился вид, который я вам здесь показываю. Ну, вот Я сейчас вот даже возьму и попробую. Переключить камеру на на другую и покажу, где я тут нахожусь. Вот, смотрите, посмотрите, какой вид. Ну, разве не красота? Он, вот там вот Алане, где написано, очень красиво обзорная площадка. Сейчас она закрыта, вот даже так вот получилось увеличить. Вот, вот здесь вот стоят катерки, которых еще совсем недавно не было, сейчас вот они вот какое-то время уже прибыли, не знаю, насколько будет. Вот. вот там вот пошла трасса туда вот на город Газипашан, где находится аэродром, и вот такой вот длинный пирс в море. Ну разве не красота? Так, ну все. А, кстати, чуть не забыл. Очень вам рекомендую посмотреть. Видео, которое я вчера выложил, оно очень душевное, красивое, сочное. Снято было оно хоть и два месяца назад, но актуальность оно от этого не потеряла Готовили очень вкусную уху. Вот посмотрите, много красивых съемок, которые сделали с квадрокоптером. Вот, красиво смонтировали. Большой привет Роме, большой привет Максиму, кирилл огромный привет. И я думаю, что совсем скоро мы сможем дальше ходить в наши любимые походы. Зайдите, посмотрите, не поленитесь. над ну, вот, какая у нас здесь природа, и все это вас ждет буквально уже в июне. Так что приезжайте. А в ссылке, вот которая сейчас стоит у меня над головой, вы можете нажать и посмотреть это видео, вот, которое мы с такой любовью сделали для вас. Ну, вроде бы все. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Если не подписаны, чтобы не пропустить ничего, ставьте лайки или дизлайки, делитесь почему и хорошего всем настроение дин дады масла Гиду ну и наконец-то встречал друзья пока